мужские фишки меня зовут константин и вот настал благодатный день под стрижки ногтей а -а -а -а! три недели отрасхол посмотрите на это чудо сделал несколько открытий зачем нужна губка женщина а все просто потому вот так мыть посуду ну услышите, наверное, скрижали. -а -а. Очень неприятно. А, -а, -а, -а. а губочкой, ну, пожалуйста, и ногти целые, и посуда чистая. Зачем нужна ватка? Еще одно открытие. Мужики пальцем моют, но если ногти вот такие вот длинные, это будет ужас какой-то в ушах ковыряться. А палочкой, ваточкой чпок-чпок. Еще одна гипотеза не подтвердилась. Думал, что вот так вот зубную пасту выдавливать из серединки тоже из-за ногтей. Нет, женщины выдавливают из серединки, потому что времени не хватает. Надо детей умыть, самой умыться, работу успеть. Зато понятно стали вот такие движения женские. Вот так вот. Вот так, это из-за ногтей. да Потому что не так вот, это уже нет. А вот так вот. И вот такие движения тоже. Боятся поцарапать, боятся ногти сломать. Еще одно движение есть. Когда женщина сидит и делает вот так. У мужчин так не получится. У мужчин вот так получится. Разница чувствительная по звуку и на клавищу так делают тоже из-за ногтей как-то так вот держут а -а -а. потому что вот так нажмешь если длинный <с aesthetics> не хватит хода и с длинными ногтями уже так держать потому что так уже не то вот так уже не то ногти впиваются а вот так элегантненько. Ногти в разные стороны. И ногти чешутся. Ногти чешутся вот здесь вот. Это вообще ужас какой-то. Аж до зубов доходит. Сейчас мы начнем их отрезать. Я мужик. Мужик. Мужик. Я толстый. Пузатый мужик. Мужик. Мужик, мужик, мужик, пацан, пацан, мужик, настоящий полковник. Генерал, какой там полковник. Маршал. Генералиссимус. Мужик. Реальный пацан. С маленькими ногтями. Доведем до ума. А. Мизинчик. Мизинчик. Но это еще не все. Мужик! Мужик! Мужик! Мужик!